И теперь выполним мощное упражнение на прокачку диафрагмы для того, чтобы вы могли петь на опоре, для того, чтобы вы могли быстро разогреть вокальный аппарат. Это выдох Ф, ши Будут резкие выдохи. Итак, мы делаем один вдох и затем три выдоха на звук в. Покажу. Ф, ф, ф. То есть вы с животом толкаете воздух. То есть, когда вы делаете вдох, у вас живот выходит вперед, и на выдохе вы каждый раз толкаете животом спину. Старайтесь, чтобы выдохи были одинаковые, не слишком короткие и не слишком длинные. Чтобы не было так. Это очень коротко, соблюдайте ритм. И представляете, что вы словно бы что-то сдуваете со своего пути, что-то, может быть, то, что вам не нравится, негативное. Ф -ф -ф -ф. Бывает так, что вы делаете, допустим, два раза очень твердую такую хорошую атаку, и третий немножечко отличается уже более мягкая атака. Вот этого стоит избегать, то есть все сосредоточьтесь и три раза сделайте одинаково. И таких по три раза вы делаете восемь, то есть э, считаем по вдохам. Вот один вдох вы сделали, и все, что потом в выдохе, это один раз. Ф -ф -ф -ф -ф -ф -ф -ф вот это было два раза. И таких восемь. Далее на звук Ш. И на звук Ч. Вот таким образом вы выполняете это упражнение, то есть на каждый звук вы делаете по 8 раз. Это отличная прокачка вокальной выносливости, у вас получится достаточно большое количество выдохов. И здесь такой момент техника безопасности. Во время выполнения упражнения у вас может закружиться голова. Если так происходит, прекратите выполнять упражнение, присядьте, передохните, выпейте глоток воды, и как только голова переставляется, кружиться, можете снова вернуться к выполнению упражнения такая гипервентиляция легких бывает и дает такой эффект ничего страшного главное конечно же не делать упражнение на головокружение надеюсь это понятно это упражнение может вас отлично взбодрить разогреть вокальный аппарат и прокачать вашу вокальную выносливость вам нужно думать о том что придется петь целую песню и там есть первый куплет припев второй куплет Лет, второй припев то есть объем м, исполняемого материала достаточно большой поэтому тренируйтесь занимайтесь если вам нужна моя помощь пожалуйста присылайте пример выполнения упражнения мне в инстаграм до встречи